Каждый день мы что-то покупаем. Косметику, одежду, бытовую химию, что угодно. А некоторым за эти покупки сразу же возвращают часть денег. Это называется кэшбэк. Рассмотрим на примере Ани. Аня любит умный шопинг, поэтому покупает все необходимое на сайте Фаберлик. А теперь с программой кэшбэк Аня моментально возвращает себе на счет до 26% от стоимости всех своих заказов. Как это работает? Вы впервые делаете покупки на сайте Faberlic или просто давно ничего у нас не покупали? Приятный шопинг, и вам моментально вернется 15% от стоимости ваших покупок. У постоянных клиентов Faberlic выгод больше. Сделайте заказ от 1000 рублей, и уже в следующем каталоге вам будет возвращаться 20% от стоимости покупок. Шесть каталогов подряд делайте покупки от 1000 рублей. И уже в седьмом каталоге вам моментально вернется 26% от стоимости заказа. А если по каким-то причинам вы не сделали заказ и потеряли кэшбэк 26%, его можно восстановить. В следующем каталоге сделайте покупки от 6000 рублей. И кэшбэк 26% снова ваш. Если вы делаете покупки на сайте Faberlic впервые, Разместите заказ от 6000 рублей. И уже в следующем каталоге 26% кэшбэк ваши. Экономить легко. Кэшбэк Faberlic. Ваши умные покупки. Все подробности вы найдете на сайте faberlic.com.